Технология сканирования отпечатков пальцев в смартфонах Apple не является чем-то сверхъестественным. Да о чем мы даже в самых бюджетных Android-телефонах за 5000 рублей присутствует возможность разблокировки аппарата с помощью пальца. Всем привет! А в этом видео расскажу владельцам iPhone с Touch ID об одной фишке, которая значительно упростит твое взаимодействие с твоим устройством. Поехали! Сидел я как-то за выкладкой одного из роликов на YouTube, параллельно разблокируя свой iPhone 7 Plus с помощью Touch ID как антистресса. В общем, помогает. Знаешь ли, как вдруг мне пришла на первый взгляд странная и может быть даже глуповатая мысль Добавить в iPhone при одной процедуре сканирования отпечатка не один, а сразу два пальца Проще говоря, два разных пальца, например указательный с левой и указательный с правой руки Запихнуть в один отпечаток, если так можно сказать Ты не поверишь, но это работает Все равно не веришь Окей, okay, давай так. Я показываю способ, и если он действительно рабочий, то ты подписываешься на канал и ставишь лайк этому видео. Если нет, то на нет, сюда нет. В общем, заходим в настройки, раздел код пароли Touch ID, где удаляешь все отпечатки и начинаешь добавление нового. В моем случае, при первом сканировании, я прикладываю к сенсору большой палец правой руки, а при втором тот же палец, но левой руки. Я был действительно удивлен, но эта функция работает во всех параметрах системы, где, так или иначе, требуется участие сканера отпечатка пальцев. Кстати, эта идея является неплохим поводом задуматься над покупкой iPhone 8 или 8 Plus место десятки, если ты вдруг размышляешь об этом, ведь в последнем смартфоне пока что можно добавить всего лишь один слепок своего лица. Такие дела. Думаю, что ты обязан поделиться этим видео со своими друзьями, чтобы они, как и ты, знали о такой крутой фишке на своих iPhone с Touch ID. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить еще больше крутого и полезного контента компании Apple а не только. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, до новых пока!